Сегодняшний вебинар посвящен такой теме, как велосипедное движение в PTV-визум. Я буду рассказывать о том, как на практике реализовывать, так скажем, эту актуальную и довольно обсуждаемую тематику. Итак. Велосипедное движение как тип перемещений, как вид мобильности имеет некие отличия от движения моторизированного транспорта, да? более привычного нам по практике как моделирования, так и потому, что мы наблюдаем в реальности на наших с вами городских улицах. Основное, основные отличия заключаются в том, что, во-первых, поездки на велосипедах совершаемые людьми, как правило, короче, чем на автомобилях, либо мотоциклах, либо на ином виде моторизированного транспорта. Да. Ввиду различных факторов это происходит, однако все исследования мобильности существующие показывают, что сравнимые поездки с одинаковыми, так скажем, целями да, для велосипедов короче, чем для автомобилей. Вторая особенность заключается в том, что велосипедисты при выборе своего пути не всегда ориентируются впрямую на расстоянии, то есть они не всегда выбирают для перемещения кратчайшие пути. И алгоритм их выбора и их логика транспортная да, по перемещению в сети, она немного отличается от логики той, которую используют автомобилисты. С точки зрения моделирования важным аспектом еще является то, что такой параметр, как пропускная способность сети, в случае с велосипедным движением практически не важен. То есть велосипедисты, когда они выбирают по каким участкам сети им проехать, не учитывают в том числе и косвенно влияние пропускной способности. Как я уже сказал, предпочтение велосипедистов перемещения гораздо более вариативно и учитывают такие факторы, как безопасность перемещения, комфорт перемещения да, и различные другие параметры привлекательности, необычные для моторизированного транспорта. Велосипедное движение, как один из типов перемещений, можно моделировать в транспортных макромоделях, в том числе в программном комплексе PTV-Vizum это также возможно. Для чего же это вообще в принципе делать? Какими данный подход обладает преимуществами, какие у него есть особенности? Ну, Во-первых, с точки зрения преимуществ важным является то, что все виды транспорта и все виды мобильности учитываются в единой модели. Второе, второе преимущество заключается в том, что используется единый подход к оценке транспортного спроса, который разделен по типам поездок и режиму. И также мы используем программный продукт как еди, некую единую систему для хранения всех транспортных данных, исходных данных сети и данных спроса. Реализация велосипедного движения в макромоделях обладает рядом особенностей. Первая особенность – это необходимость дополнительных работ с транспортной сетью. То есть сеть под велосипедное движение, если мы собираемся его реализовывать и получать э, корректные результаты на уровне распределения потоков по сети, должна быть значимо детализирована и расширена. А, Строго говоря, такой же особенностью обладают и пешие перемещения, если мы собираемся их распределять на сеть в макромодели. Вторая особенность заключается в том, что при э, крупной и Средней детализации районирования его необходимо дорабатывать, то есть необходимо делать районирование, если мы хотим учитывать корректно велосипедное движение, детальнее. Ну и третья особенность заключается в необходимости дополнительной настройки расчетных процедур в связи со специфическими особенностями велосипедного движения. Давайте рассмотрим данные особенности. Начнем с вообще представления, о да, об этапности моделирования велосипедного движения и о рекомендуемом нами и, собственно, практикой реализации подобных проектов последовательности действий. Ну, понятно, что любое моделирование начинается с, так, скажем, предэтапа анализа текущей ситуации. Не будем подробно заострять на нем внимание, когда перейдем уже к интерфейсу визума, я продемонстрирую, какие средства для этого анализа можно использовать. Второй этап моделирования велосипедного движения подразумевает под собой дополнение модели транспортной сети. Далее в случае недостаточной детализации обновляется структура транспортного районирования и, соответственно, происходит настройка процедуры перераспределение потоков на сеть с учетом тех особенностей велосипедного движения, которые есть и которые выявлены. Что же подразумевает под собой дополнение модели транспортной сети? Первый тезис, на который здесь хочется обратить внимание, это полнота данных. То есть недостаток данных о участках транспортной сети в нашей модели может привести к некорректному, неправильному выбору маршрутов велосипедистами. То есть э, наша сеть э, в макромоделях, заточенных, как правило, под э, моторизированный транспорт, должна быть дополнена участками, э, которые используют велосипедисты для своей езды. Как мы с вами понимаем, если кто-то катается на велосипеде, то зачастую мы перемещаемся и по паркам, и по различным другим э, участкам сети, которые в... Макромодель, да, как правило, не включаются. Соответственно, если мы хотим использовать велосипедное движение, корректно его учитывать и распределять его на сеть, мы должны сеть дополнять. Соответственно, это приводит к тому, что сеть у нас увеличивается. Также в зависимости от, так скажем, локальных условий, которые мы имеем, мы можем добавлять в сеть дополнительные типы участков сети, ну, например, обособленные велосипедные а, дорожки, дорожки в тех же самых парках и так далее. А, также важным моментом является то, что нам необходимо учитывать а, характеристики сети, а, оказывающие влияние на выбор пути велосипедистами. А, к примерам таких характеристик а, относятся тип покрытия, который влияет на то, поедем мы по данному участку или не поедем, да, всем приятнее катиться по асфальту, нежели по гравию или по щебенке. Рельеф также является очень важным фактором, то есть нам необходимо в том или ином виде учитывать уклон, есть ли у нас на нашем пути подъемы не особо приятные, да, и прочие иные факторы, влияющие на то, как, собственно, велосипедист, перемещаясь на велосипеде, выбирает свой путь. Результатом данного этапа является возможность корректно настроить, собственно, процедуру выбора пути или процедуру перераспределения. То есть учесть все особенности, влияющие в реальности на то, как мы выбираем маршруты перемещения. Следующий этап ⁇ это обновление структуры транспортного районирования. Здесь важно ответить на два вопроса. На самом деле, для чего это делать? Основной вопрос, да. Это делается для того, чтобы учитывать максимально полно, скажем так, перемещение на э, велосипедах, которые короче, чем на моторизированных видах транспорта. И также здесь важно, важен тот аспект, что внутрирайонные поездки в э, макромодели э, практически в любой, в том числе реализованной в Визуме, не перераспределяются на транспортную сеть. То есть часть потоков, которые э, должны присутствовать на сети из-за из больших транспортных районов, мы на сети можем не увидеть. А с точки зрения практики, сложившиеся если у вас транспортные районы площадью больше, чем 2 квадратных километра, то необходимо, если хотим, опять же, учитывать велосипедное движение необходимо их делать меньше и делать наше районирование детальнее давайте перейдем к непосредственно интерфейсу Визума, и я на практическом примере покажу, собственно, все аспекты вот той логики, которую я только что изложил. Начнем, наверное, с самого простого, с анализа существующей транспортной ситуации. Примем для себя одно важное допущение о том, что мы имеем уже модель транспортного спроса, для которой у нас рассчитана матрица корреспонденций для перемещений на велосипедах. То есть эта модель у нас сейчас и результаты этого расчета для нас сейчас исходные данные. Да? Что же... Здесь нам Визум может предложить для анализа на самом деле все его возможности графические, да, для того чтобы мы при там, моделировании и дальнейших расчетах учитывали наши фактические корреспонденции и понимали, где нам, например, лучше проводить мероприятие по улучшению инфраструктуры. Ну, покажу несколько примеров того, что нам здесь доступно, начну, наверное, с банального модуля сплита и распределения да, поездок по, так скажем, режиму. Для разных транспортных районов мы можем видеть и для разных слоев спроса, какая доля людей у нас выбирает велосипед. Для Разного типа поездок в данном случае из дома на работу. Мы можем видеть перемещение, мы можем видеть корреспонденции с их нагрузкой с использованием велотранспорта. Мы можем также здесь просматривать различные характеристики, которые относятся к анализу модели спроса. Все это нам доступно при помощи стандартных графических инструментов изума и их, так скажем, их, так скажем, разнообразных настроек. Перейдем к следующему. Этапу, да, о котором я говорил, это моделирование непосредственно сети. Нашей задачей здесь является сделать нашу транспортную сеть достаточной для того, чтобы мы могли учитывать движение велосипедов с двух сторон, как с точки зрения количества, то есть при необходимости дополнить ее, участками сети, которые не были изначально внесены в модель, да, так и с точки зрения качества, то есть присвоить всем участкам нашей сети значение, значение параметров, важных для движения велосипедов. Мы здесь используем различные пользовательские атрибуты, да, строго, наверное, строго рекомендуется, чтобы мы использовали как можно большее число характеристик каждого участка сети и вносили их в модель. Да, это позволит нам в дальнейшем их различным образом комбинировать и, так скажем, вариативно использовать и настраивать наш, собственно, алгоритм выбора маршрутов для велосипедистов. В нашем примере, который мы сейчас наблюдаем, я сделаю немного проще. Я создам один пользовательский атрибут для отрезков, который будет характеризовать в целом условия, условия движения по данному участку сети с точки зрения... С точки зрения велосипедистов, да, назову его там в английском варианте cycle condition. Для того, чтобы не присваивать ему, чтобы не присваивать каждому участку сети значение этого атрибута соответствующее, да, я воспользуюсь заранее, заранее сохраненным файлом атрибутов. И присвою эти значения автоматически, просто для э, того, чтобы сэкономить время. Результатом того, что я сейчас сделал, если отображать его графически, будет э, категоризация сети э, с точки зрения э, условий для, для движения велосипедистов, то есть... Э, Всю сеть мы поделим на участки, которые не используются для движения велосипедов, на участки с хорошими условиями движения, на участки со средними условиями движения с учетом комплекса факторов и на участки с плохими условиями движения. В реальных проектах, опять же, вот этот параметр является результатом комплексной оценки различных факторов о которых я ранее упоминал, да, это тип покрытия участка сети, это тип, сам инфраструктурный тип этого участка, является ли, скажем, отрезок сети выделенный велодорожкой или не является, и также других различных параметров, которые вы можете использовать. Алгоритм действий в визуме при этом остается... Практически таким же вы используете пользовательские атрибуты и присваиваете объектам сети различные, различные свойства. В нашем примере, который мы сейчас с вами рассматриваем, мы не будем углубляться детально в районирование, не будем дробить транспортные районы на более мелкие сущности, сделаем предположение о том, что мы это проверили, и детальность районирования для нас достаточно. И все поездки, которые мы рассчитали в нашей модели спроса, будут сейчас перераспределяться на сеть. Соответственно, перейдем непосредственно к этапу, который предполагает настройку расчетных процедур, до да, модели для... и учета, собственно, уже непосредственно в расчетах тех факторов и тех особенностей велосипедного движения, о котором мы... о котором мы говорили. Здесь сделаем три основных логических тезиса, да. Первый тезис — это чем больше... Скорость движения потока в случае, если велосипедисты у нас движутся в общем потоке с автомобилями, то есть по обычной дороге, тем менее привлекателен участок сети. Предположение понятное, логичное, и я думаю, вряд ли кто-то будет его оспаривать. Также второе логическое предположение о том, что... Чем, так скажем, лучше у нас тип, сам инфраструктурный тип нашего участка пути, тем, собственно, он привлекательнее. Здесь речь идет о том, что выделенная велодорожка всегда привлекательнее, чем движение в общем потоке. Думаю, это тоже никто оспаривать не будет. И третий логический тезис заключается в том, что чем большее число конфликтных пересечений при проезде перекрестков и пересечении с, так скажем, другими видами транспорта велосипедист на своем пути встречает, тем с меньшей вероятностью он этот путь будет выбирать. Чтобы а, перенести а, эту логику в, м, так скажем, а, расчеты а, визума и в его а, алгоритмы, мы будем а, использовать а, атрибуты, которые характеризуют так или иначе эти логические условия. Ну, например, для первого тезиса о скорости движения а, мы будем использовать атрибут, нам будет необходим атрибут скорости свободного потока, атрибут под названием V0 и T. Это в случае, если у нас движение осуществляется в общем потоке. Для второго тезиса о привлекательности с учетом инфраструктурного типа. Мы будем использовать созданный нами атрибут cycle condition, который описывает нам, собственно, эти условия, да. И для характеристики, так скажем, числа конфликтных числа конфликтов мы будем использовать атрибут тип поворота. Как вы знаете, в визуме каждый поворот имеет присваиваемый по умолчанию тип, который, собственно, характеризует на направление движения на этом повороте. Прямо, налево, направо, либо, либо разворот. Будем использовать этот атрибут. С точки зрения движения на пересечениях, логично предположить, что повороты направо для велосипедиста гораздо безопаснее, приятнее и комфортнее, чем повороты налево, потому что не, не приходится совершать дополнительных перестроений, чтобы выполнить этот маневр. Да, соответственно, правые повороты и движение прямо будут обладать для велосипедиста большей привлекательностью в поиске пути, чем те же самые повороты налево. Чтобы использовать всю обозначенную мной логику, нам понадобится выполнить несколько действий. Это опять же создать определенные пользователям атрибуты для двух типов объектов. Два, извиняюсь, три атрибута мы создадим для отрезков. Первый атрибут у нас будет описывать влияние фактора скорости свободного потока. Второй атрибут, который я сейчас создаю, будет описывать влияние типа инфраструктурного сооружения. И третий атрибут будет описывать общую, а, а, общее совокупное влияние этих факторов. Мы его зададим при помощи формулы. У нас будет атрибут... Это у нас будет атрибут формулы, и он будет являться произведением двух созданных ранее атрибутов. Такой атрибут для совокупной оценки привлекательности отрезка. Также нам необходимо создать атрибут для поворотов. Этот атрибут у нас как раз будет характеризовать, значение этого атрибута будет характеризовать, насколько у нас э, тот или иной э, маневр в зависимости от его типа будет э, привлекателен для э, велосипедиста да, в, в, случае, э, с, в случае поиска пути. Э, соответственно, в... Э, скажем, практической реализации проекта вы эти атрибуты присваиваете либо э, всем участкам сети, либо как-то как автоматизированно, да, по определенной логике, либо вручную задавая э, их значения. Я же для того, чтобы сэкономить время, опять же, буду использовать э, готовый, э, готовые э, значения этих атрибутов которые были э, предварительно созданы. Ну и, соответственно, после того, как я эти значения внес, э, я могу э, их э, посмотреть и, соответственно, таким образом с, при помощи этих атрибутов сконфигурировать э, свою сеть. Все манипуляции, которые я сейчас совершаю, необходимы для того, чтобы корректно настроить алгоритм расчета сопротивления, того параметра, который используется в процедурах для поиска кратчайшего пути и для распределения спроса по сети. Делается это во вкладке расчет. Общие настройки процедур, настройки ИТ, так как велосипед у нас относится к индивидуальному транспорту. И здесь для системы транспорта байк, то есть для велосипеда, нам нужно выбрать подробный расчет, так как мы используем раз, различную логику, да, Определение этого сопротивления для разных, так скажем, объектов сети. Выбираем здесь вкладку «Подробно» и задаем, собственно, то, как у нас внесенные данные будут влиять на параметр сопротивления. Зададим здесь некую зависимость. Она может быть на самом деле разной. Все зависит от того, как это конкретно в вашем случае, насколько это важно для велосипедистов. да, Чем, соответственно, это более важно, тем более значимо параметры, характеризующие состояние сети, будут влиять на, собственно, Величину, величину сопротивления, используемую в расчетах распределения спроса по сети. Зададим следующую зависимость для отрезков. То есть у нас величина сопротивления будет равна времени движения с коэффициентом 100 и плюс величина вот этого вот совокупного фактора оценивающего условия движения атрибута им факт байк который я создавал собственно третьим для отрезков также определим зависимость для поворотов для такого объекта сети как поворот здесь мы будем впрямую использовать атрибут созданные нами для поворотов, в которые мы, собственно, внесли в зависимости от типа поворота да, характеристику условий движения. Ну и для всех остальных объектов здесь присутствующих, для примыканий, для высших поворотов оставим зависимость стандартной. Таким образом, мы настроили э, то, как у нас будет э, определяться сопротивление для э, участков сети с учетом э, особенностей э, движения, э, с учетом особенностей движения велосипедистов. То есть, по сути, этим действием мы учли э, э, характеристики сети в расчете распределения транспортных потоков по нашей сети. Теперь у нас практически все готово для того, чтобы перейти к уже финальному этапу, к созданию, собственно, расчетной процедуры, которая будет отвечать за то, чтобы... Нашу матрицу корреспонденции, в данном случае это матрица, матрица с номером 44, байк. Нашу матрицу корреспонденции распределить по сети. Здесь у нас есть опция выбора двух расчетных процедур, двух типов, точнее, расчетной процедуры перераспределения индивидуального транспорта. Начиная с версии Visum 22, нам доступно, доступен отдельный тип, выбираемый в поле «Вариант файл» да, при создании процедуры в последовательности. Он так и называется там, «Bicycle Assignment» или «Велосипедное перераспределение». В своей базе «Велосипедное перераспределение» Давайте я создам их две для того, чтобы можно было посмотреть отличия да, между этими процедурами. Необходимо выбрать также при создании процедуры, естественно, сегмент спроса, который будет перераспределяться. В данном случае в нашем примере это «Байк». И посмотрим параметры расчетной процедуры. Вкратце про них поговорим, расскажу, что на что влияет и так далее. Сначала рассмотрим специализированное велосипедное перераспределение. Здесь есть вкладка сопротивление байк. Тут мы можем помимо выполненной нами ранее настройки величины сопротивления, мы можем здесь добавить еще какие-то иные факторы, которые мы не можем учитывать там, при, э, при помощи продемонстрированного алгоритма. Да? Возможность такая у нас есть. Э, но, ну, как правило, это бывает не нужно, поэтому оставляем э, э, эту настройку в том виде, в котором она есть. Но если вдруг это необходимо, то это можно здесь выполнить. То есть здесь к величине сопротивления есть возможность еще что-то, так скажем, добавить. Следующая вкладка, которая здесь у нас присутствует, это вкладка «Поиск». Во вкладке «Поиск» наиболее важным параметром является параметр «Сигма». Этот параметр влияет на количество путей, которые находятся в дополнении к кратчайшему пути. То есть, по сути, этот параметр определяет то, насколько много альтернативных путей будет искать нам процедура и учитывать, какое количество путей для распределения нагрузки. Чем величина этого параметра больше, тем, соответственно, поиск пути вариативнее. Это наиболее, так скажем, важный параметр, который здесь есть. Плюс здесь еще есть такая опция, как так называемый тест объезда. В чем смысл этой настройки? Смысл этой настройки заключается в дополнительном условии... Фильтрации путей, которые мы можем с вами настроить. Логика примерно такая, что здесь мы определяем, скажем, временные характеристики объезда, которые влияют на то, будет путь принят в расчет или не будет. Он принят в расчет. Собственно, здесь эта логика описана да, достаточно подробно в виде в виде формулы, меняя ее переменные, переменные части, мы можем также варьировать расчет процедуры с точки зрения того, какое количество путей будет найдено и на, на какое количество путей будет перераспределяться, собственно, у нас нагрузка. Также здесь есть вкладка «Предварительный отбор» эта вкладка на самом деле также влияет на количество путей, которые у нас в конечном итоге останутся, да, путей на перемещение между районами. Влияет она на самом деле менее значимо, чем вкладка поиск, поэтому на практике в большинстве случаев параметры, которые здесь заданы, остаются остаются стандартными и не редактируются. Плюс есть вкладка «Выбор». Эта вкладка отвечает за, собственно, модель разделения общей, общей нагрузки корреспонденции по конкретным путям. Нам доступно несколько логик. Которые мы можем здесь несколько логик, или как их там, точнее будет назвать, несколько математических моделей, да, разделение, которые мы можем менять, и тем самым варьировать сам алгоритм того, как общая нагрузка корреспонденции будет разделяться на между найденными альтернативными путями. То есть вкладки «Поиск» и «Предварительный отбор» отвечают за количество этих найденных путей. Вкладка «Выбор» отвечает за то, как между этими путями будет распределяться нагрузка. Ну и, соответственно, здесь есть вкладка «Параметры», которая отвечает так скажем, за общие какие-то да, параметры работы процедуры. Ну, здесь мы можем ограничить рассматриваемые корреспонденции, то есть рассчитать распределение по сети не для всех, допустим, транспортных районов, а только для районов или корреспонденций, предварительно отфильтрованных по определенному условию также по аналогии с стандартными процедурами перераспределения, то есть здесь мы можем определить параметры в взвешивания путей, да, и, соответственно, в общем-то и все. Плюс здесь есть опция того, рассчитывать ли нам параметр общего сопротивления на всем пути с учетом всех элементов и куда его там, так скажем, сохранять. После того, как мы выполнили эти настройки, соответственно, запускаем нашу процедуру и получаем распределение потоков по сети. Сейчас продемонстрирую, как это выглядит в графическом виде на самом деле выглядит э, при, примерно э, при, примерно так же как и для там, любого индивидуального транспорта и все э, инструменты которые доступны для лиховых автомобилей для грузовиков возможно если они присутствуют в э, нашей модели здесь э, тоже могут быть реализованы Поиск кратчайшего пути, диаграмму паук. Давайте на примере покажу построение, допустим, диаграммы паук для велосипедного движения по участку сети. Здесь мы видим, собственно, какие пути из каких районов на велосипедах собственно, проходят по а, данному конкретному а, участку сети. А, сама процедура а, расчета, а, называемая Bicycle Assignment, по сути является а, а, процедурой а, стахастического перераспределения а, да, но с, так скажем, некоторыми доработками. Если у вас версия визума ниже, чем 22, то вы можете использовать стандартную процедуру стахастического перераспределения для решения задачи перераспределения потоков велосипедов по сети. Различие здесь, на самом деле, основное, если мы используем стохастическое перераспределение, нам нет никакой нужды считать большое количество итераций. Можно спокойно считать одну итерацию, потому что такой фактор, как, по сути, пропускная способность в нашей логике и в нашем алгоритме расчета особого влияния не имеет. Поэтому в случае с велосипедистами можно, если, опять же, версия Визума старше, чем 22, можно использовать стахастическое перераспределение. Просто в, в, в, в настройках перераспределения во вкладке «База» число итераций Ставим 1, и этого вполне достаточно. Результаты ничем не будут отличаться от того, если мы посчитаем там, 2, 3, 4, 5, 10 итераций. Параметры очень схожи, практически идентичны тому, что я показывал ранее для скажем, специального велосипедного перераспределения. Да, плюс опять же часть из этих параметров связана с итеративностью расчета. Ну, например, вкладка сглаживания, да, ее в случае использования велосипедного в случае использования процедуры для велосипедного движения мы можем просто игнорировать и ничего в ней не настраивать. Оставшиеся вкладки: поиск, предварительный отбор и выбор, по сути, идентичны тому, что я показывал в настройках процедуры велосипедного перераспределения. Вот. Общая, собственно, логика учета движения велосипедистов в модели таковая она начинается с дополнения модели сети, затем при необходимости детализируются транспортные районы, затем определяются, собственно, параметры и настраивается сама процедура перераспределения, а дальше имеется возможность для анализа результатов пользоваться там теми же самыми средствами визума, которые используются и для любого другого вида индивидуального транспорта. Предвосхищая вопросы о том, существует ли, так скажем, стандартизированная форма учета различных факторов, либо какая-то зависимость, да, которая используется как стандартное в ПО, для того, чтобы корректно учесть, например, такие вещи, как рельеф, тип покрытия и прочие нюансы, которые влияют на выбор пути и использование велосипеда, отвечу, что прям такой зависимости на уровне директивы в ПО да, ее не существует, потому что Движение велосипедистов история очень, на самом деле, вариативная. Есть некая, так скажем, общая логика, да, но она не вписывается в строгую, строгую формулировку и в зависимости от, так скажем, города, там, климатических факторов и ряда других вещей, она может быть сильно, может сильно отличаться. Соответственно, все эти особенности а, учитываются при помощи а, определения ряда параметров для объектов сети и определения их влияния на величину сопротивления в, а, в, в вкладке а, «Общие настройки процедур» и «Настройки сопротивления для, а, собственно, велосипедов». Алгоритм, который, визуме, который позволяет это сделать, он таков. То есть нет какой-то общей универсальной формулы, есть возможность гибко под ваш город, под ваш объект, так скажем, исследования, да, эти моменты настроить.